всем доброго здоровья с вами снова Игорь и хотел бы поделиться в этом ролике хорошей новостью по поводу того как сотрудники банка начинают принимать правильные решения после того когда узнают все мошеннические схемы которые банки творят по поводу нас обычного народа вот такой вот Комментарий мне сбросила Наталья Астахова, то есть сообщений Здравствуйте Игорь, спасибо за ваше видео о разоблачении ЖКХ По своим кредитам я благодаря правовед Сибирь тоже начала работу Сама я юрист по образованию, да еще и гражданского права Сейчас уволилась в ноябре Совкомбанка, вышла с декрета в октябре туда работать, и не выдержала черни и мошенничество по отношению ко всем людям со стороны банка. Естественно, с моей стороны вот такой вот лайк и респект огромный Наталье Астаховой за такое мужественное решение, я скажу так, именно мужественное, потому что не каждый мужчина, даже я считаю, в наше время готов принять такое решение и уйти с работы. Потому что сразу возникают у людей большинство вопросов, как, на что кормить семью и так далее. Но если есть руки, ноги, голова, я считаю, с этим проблема не станет. И очень правильно и вовремя всегда принять решение, то, какое действительно нужно.